Здравствуйте! Это Новости Пульс на телеканале УТР. Студия Юлия Хромова. Президент Петр Порошенко отменил визит в Турцию и созвал экстренное заседание СНБО из-за вторжения российских войск в Украину. Накануне боевики совместно с российскими оккупантами заняли и контролируют Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросевского районов Донецкой области. Туда вошли колонны российской военной техники. Также, по данным СНБО, на выезде из населенного пункта «Победа» развернут штаб батальонной тактической группы вооруженных сил Российской Федерации. Как известно, сегодня Литва признала военное вторжение России в Украину и призвала Кремль немедленно вывести военные силы и вооружения с украинской территории. А Швейцария, которая в этом году занимает пост председателя в ОБСЕ, созывает экстренное заседание постоянного совета из-за ситуации в Украине. В связи с резким обострением ситуации на юге Донецкой области в районе Амбросиевки, Старобешева, поскольку фактически там произошло введение российских войск в Украину, мною было принято решение отменить визит в Турцию, несмотря на то, что там было запланировано семь важных международных встреч, очень важных для Украины. Место президента Украины здесь, в Киеве. Мною инициировано заседание СНБО, где будет разработан план наших действий. Нами будет инициировано экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором весь мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине, я планирую обратиться к своим европейским партнерам с призывом создать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза, чтобы обговорить ситуацию по Украине. Украинские военные отступили из Новоазовска под давлением двух колонн тяжелой техники российской армии, потому что не имели тяжелого вооружения, рассказал спикер СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, войска пересекли границу Украины вчера вечером после обстрела украинской территории Сустановоград из Ростовской области. Оттуда через границу Россия постоянно переправляет своим боевикам технику. Российские броневики и наемники сейчас находятся на окраинах города – в частности, возле населенного пункта холодная, зафиксирована система залпового огня «Ураган». В Мариупольском направлении сейчас силовики укрепляют блокпосты. Ситуация в зоне отток ранее напряженная. Террористы готовят наступление в направлении Шахтерск и Лавайск. Продолжается минометный обстрел Дебальцево. Неспокойное в крымском направлении. В СНБО сообщают о диверсионно-разведывательной группе, которая двигалась с полуострова на материк. Украинскими пограничниками. Удалось их остановить. В СНБО говорят, сейчас ополченцев на Донбассе заменили кадровые российские военные. Один из самых ожесточенных боев сейчас идет под Иловайском, в самом городе. Оперативная ситуация в этом районе уже получила название «Иловайский котел», в котором оказались сведенные подразделения сил АТО. Созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с действиями России на востоке Украины просит западных партнеров премьер Арсений Яценюк. Одним из вероятных элементов сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение вопроса о замораживании всех российских активов и установку всех банковских транзакций России в ЕС, США и странах Большой Семерки, пока Россия не выведет свои вооруженные силы технику и агентуру с территории Украины. Также, по его словам, экстренное заседание должно состояться в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Европейском Союзе на уровне министров иностранных дел ЕС. Украина способна справиться с русскими террористами и наемниками, которые поддерживаются Россией. Но Украине крайне сложно справиться с русской армией и с Россией как ядерной державой, которая вооружена до зубов. А еще и ко всему некоторые европейские страны имеют с ней военные контракты на поставки оружия против Украины, против Европы и против мира. В Донецке за сутки погибли 11 мирных жителей. 22 человека получили ранения из-за боевых действий. Артиллерийские снаряды попадали в жилые дома, магазины, гаражи и школы. В результате артобстрелов в Петровском и Киевском районах были обесточены более 60 трансформаторских панстанций, а также два водопроводных узла – Центральный и Северный. Сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения, сообщает пресс-служба Горсовета. В результате отсутствия электроэнергии на шахте «Засядька» заблокированными под землей оказались 104 горняка. В Горсовете говорят, восстановить энергоснабжение угольного предприятия и поднять шахтеров на поверхность пока невозможно из-за непрерывных обстрелов. Петр Порошенко подписал тайные решения СНБО – Указ о государственной военно-технической политике. Единственный подпункт этого документа, который обнародовала пресс-служба президента, касается поручения прекратить экспорт в Россию товаров военного назначения и двойного использования. Исключение составляет лишь техника, используемая для исследования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Напомню, вчера закон о санкциях против России направили на подпись Порошенко. Правительство борется за гривну. Для стабилизации валютного курса Минфин продает золотовалютные резервы Нацбанка на 340 миллионов долларов. По словам премьера Арсения Яценюка, из-за военного конфликта на Донбассе украинская экономика стала военной. По оценкам главы НВУ Валерии Гонтаревой, сбалансированным является курс гривны в пределах 11 гривен и 50 копеек и до 11 гривен и 90 копеек за доллар. А его падение вызвано панической реакцией на события на Востоке, а также перевыборами в Верховную Раду. Тем временем на межбанке гривня сегодня начала укрепляться. Доллар, евро и российский рубль подешевели. Уже 3 сентября Украина должна получить очередные кредиты от международных финансовых доноров. Это должно стабилизировать гривну. Сегодня утром мы приняли решение о стабилизации валютно-обменного курса. Министерство финансов Украины продает резервы Национального банка Украины на сумму 340 миллионов долларов. Это увеличит резервы Национального банка и дополнительно позволит стабилизировать валютно-обменный курс. Под Генштабом Вооруженных сил Украины собрались сотни людей с единственным требованием – отправить подкрепление окруженным бойцам в Иловайске. Слушали митингующих и наши журналисты. Российские войска уже открыто вторглись на Донбасс. Настроение у многих пикетчиков панические. Они призывают вести военное положение и готовиться к полномасштабной войне с Россией. Мы должны понимать, что нам прислали бы помощь, если бы действительно было объявлено военное положение. А так на внутренние конфликты не будет никто давать нам оружие или технику. Самое главное и позорное – то, что мы без боя сдали Крым. Если не, можете, а не Если не можете или не хотите оказывать помощь, выводите людей, а не костяк нашей армии. Не будет людей, не будет ничего. Не паниковать, так как паника главный враг. Так рассуждают те, кто на себе испытал, что такое настоящая война. Добровольцы батальона «Айдар» рассказали журналистам, что происходит на фронте. Россияны там есть, россияны Русские там, там есть раньше, и были и... раньше. И мы в начале лета ловили людей, которые были с документами. Ну вот, например, за неделю до того, как пересечь границу Украины, уволился из спецслужб России. Ловили прямо с российским паспортом. Это были скорее не регулярные части, а некие добровольцы. Айдаровцы жалуются на недостаток координации с армейскими подразделениями, а также на проблему с квалифицированными кадрами на различных уровнях. «Понимаете, есть некоторые вещи, которые можно делать и без объявления военного положения в плане снабжения и в плане координации действий. Что касается России, я уже давно выступаю за разрыв дипломатических отношений. Это я поддерживаю. Не объявление войны, а разрыв дипломатических отношений». Со своими требованиями пикетчики прошлись от Генштаба к администрации президента. Переговорщики из числа участников антитеррористической операции остались в здании Минобороны. Максим Остапенко, Юлия Хромова, Алексей Кулаков, Игорь Каркадым, Новости УТР. Сознательные полтовчане продолжают активно сдавать донорскую кровь для раненых в зоне АТО украинских воинов. По сравнению с прошлым годом количество доноров на Полтавщине значительно увеличилось. Обычно за сутки только в областной станции переливания крови обращается около 30-40 доноров, сообщают медики. И хотя запасов крови достаточно, потребность в ней возникает постоянно. С самого утра люди стоят в очереди, чтобы сдать свою кровь и помочь раненым украинским бойцам на Востоке. Некоторые полтовчане уже имеют опыт сдачи крови, другие пришли впервые. Все в один голос говорят, делают это из патриотических чувств. «Финансово я помочь не могу, потому что пенсия очень маленькая. Хоть кровью помогу». Знаете сейчас, Знаете, сейчас война идет на Донбассе, поэтому я пришел сюда сдать кровь для раненых. Может мой стакан крови поможет кому-то спасти жизнь? Один донор, говорят врачи, может спасти жизнь трем раненым. На станции переливания крови приятно удивлены патриотизмом земляков. На данный момент мы сейчас подготовлены. Люди очень активно сдают кровь. Если раньше, в августе прошлого года, у нас были проблемы с кровью, то сейчас мы обеспечены в полном объеме. Всего станция переливания крови за сутки способна принять, обследовать кровь более полусотни человек. У эритроцитов есть определенный срок годности, поэтому кровь должна пополняться каждый день для того, чтобы не создавался дефицит групп крови. Желающие стать донорами прежде всего сами должны иметь отличное здоровье. Нормальный тиск. Нормальное давление 140 на 90, без вирусных инфекций, не болел гепатитами. Это должен быть здоровый человек. Перед тем, как идти сдавать кровь, нужно выдерживать водный режим, не употреблять жирную пищу. Пока донорская кровь хранится на станции в качестве резерва. Но врачи призывают земляков не быть равнодушными. Ведь потребность в крови есть всегда. Максима Стапенко, Юлия Хромова, Новости УТР. Стартовала избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 26 октября. С сегодняшнего дня кандидаты в нардепы могут выдвигать свои кандидатуры. Как ранее посчитали в ЦИК, на проведение внеочередных выборов необходимо около миллиона гривен. Деньги правительство выделит из резервного фонда госбюджета. Согласно действующему законодательству, выборы будут проходить по смешанной системе. Жители аннексированного Крыма смогут проголосовать на материковой части Украины за кандидатов по партийным спискам. Голосовать за мажоритарщиков они не смогут. Переселенцы из зоны АТО смогут принять участие в выборах в других регионах, но проголосовать только за кандидатов по партийным спискам. Поэтому в составе нового парламента будет на 12 депутатов меньше – 438 из 450 избранников. Результаты выборов ЦИК должен объявить до 10 ноября. Президент распустил Верховную Раду 25 августа августа из-за отсутствия в ней коалиции, которая распалась 24 июля. Европейский вектор развития в образовании. В Киевском медицинском университете студенты 4 и 5 курсов практику проходят в Польше. Перенимать международный опыт их туда отправляют уже не впервые. Однако каждый раз они возвращаются с новыми впечатлениями. О перспективах украинских будущих медиков за рубежом далее в сюжете. Михаил Экерт констатирует, украинские студенты стремятся учиться. После прохождения ими практики в Польше он лично убедился, что наши ученики, кроме желания осваивать медицину, имеют огромный потенциал, а главное, соответствующую теоретическую базу. Также добавляет, что украинским медикам не хватает только новейшего оборудования. Когда мы говорили профессорами как студент в Польше, а как с Украины, также так хорошие студенты, я думаю, что им надо открыть Европу. Очень хорошее. Много людей, много профессоров из Украины работают очень хорошо. Опыт, полученный в Польше, поможет в дальнейшем украинским студентам пройти упрощенную нострификацию, то есть признание диплома. А это откроет для них рабочие места по всей Европе. На сегодняшний день это просто летняя производственная практика, но со временем мы планируем начать в нашем университете медицинское обучение. После квалифицированного экзамена наши выпускники смогут работать в Польше. Свое восхищение на необычные впечатления студенты не скрывают. Однако сравнив техническую базу и условия труда медиков в Украине и Польше, сомневается, что захотят работать на родине. Даже уровень знаний несравнимый с нашим, уровень подготовки совсем другой, оборудование совсем другое. Ну, у нас примерно все оборудование довольно старое. У них же даже в самых простых больницах хорошее оборудование стоит. Сейчас сотрудничество Киевского медицинского университета с Евросоюзом и Польшей только расширяется. Сегодня Михаилу Экерту присвоили звание почетного профессора этого вуза. Обе стороны таким сотрудничеством довольны, однако Украине еще есть над чем работать, чтобы ее светлые головы возвращались домой и свои знания применяли на родине. Максим Остапенко, Юлия Хромова, Ольга Кос Костынюк, Евгений Саренко, Новости УТР. Обстрелы и украинская песня. Наши певцы решили поддержать солдат и поехали к ним с концертами в зону АТО. Выступали в военных частях, на полигонах, госпиталях, а также в городах, освобожденных от террористов. Среди известных украинских певцов в благотворительном туре участвовали Мария Бурмака, Тоня Матвиенко, Анастасия Приходько. Зарядив солдат боевым духом, они решили рассказать журналистам о своих впечатлениях от увиденного и услышанного. Поддержать своих именно так назывался благотворительный концертный тур украинских певцов в зоне АТО. Тони Матвиенко признается, выступать для военных было несколько необычно. Она не скрывает грусти и надеется, что хоть как-то смогла помочь нашим ребятам на передовой. Самое главное, что я донесла, то что я хотела. Самое главное, что я донесла то, что хотела. Я знаю, этим ребятам понравилось, потому что они после концерта подходили и благодарили. Хотелось говорить с ними не о войне. За свои выступления певцы не получили ни копейки. Они хотели донести военным, что качественная украинская музыка существует, говорит фронтмен группы «Мэтт Это благотворительное выступление, были дискуссии в середине группы, надо туда ехать или не надо. И вопрос не столько в деньгах, скорее вопросы морального плана. Украинский шоумен Дмитрий Оськин убежден, такие туры необходимы в еще большем количестве. Ведь у солдат просыпается жажда к жизни. Как они сняли бронежилет, и вдруг глаза пошли другие, какие-то человеческие, понимаете? Им этого просто-напросто не хватает. И когда Тоня поет, и когда, любой вообще во всех говорю, когда люди начинают петь, они вдруг превращаются из воинов, у которых каждый день гибнут люди, друзья. Вот они показывали, вот на этой кровати лежал вот этот человек, а вот сегодня его нет, а в углу там лежит его оружие. Они как ежики. И вдруг бах. И какое-то мгновение, пусть не на большое, пусть на два часа, они вернулись в нормальную человеческую жизнь. Мнение коллеги полностью поддержала и певица Мария Бурмака. Говорит, готова приехать с концертами еще. 10 лет не было украинских Десять лет не было в этих регионах артистов и людей, которые могли бы доносить культуру своей страны. Это еще одна из причин, почему происходит то, что мы сейчас видим. Украина проиграла информационную войну, проиграла культурную войну. И сейчас артисты, которые туда приезжают, они занимаются тем, чем должно было заниматься государство все это время. Во все годы, во все века музыка всегда помогала. Уже сейчас певцы готовятся к следующему концерту в зоне АТО. Планируют собрать средства для раненых бойцов. Максима Стапенко, Юлия Хромова, Леся Кисарчук, Евгений Коваленко. Новости УТР. Число убитых на фронте, мож... Число убитых на фронте можно уменьшить, уверены украинские волонтеры. Большинство могли бы быть только ранеными. Некачественная индивидуальная аптечка – причина большинства смертей. Убеждены благотворители. Они предлагают закупить аптечки натовского образца. Однако в Минобороны убеждены – это слишком дорого. О цене жизни бойцов узнавали мои коллеги. 60 долларов оптом. Такую цену нужно отдать за аптечку, которой пользуются бойцы стран НАТО. Волонтеры оббивают пороги чиновников, убеждая их о преимуществах именно такого комплектования медикаментов для бойцов. Ведь домедицинская помощь часто стоит жизни. Буквально две недели назад а, хранили мальчика, которому 19 лет, который получил ранение в руку. По большому счету, не особо серьезное ранение, но он просто истек кровью, потому что не было жгута. Но мы забываем о смертности тех ребят, которые находятся в полях, им не оказывается первая медицинская помощь, и их никто не считает. Потому что это считается убитыми. Хотя, я думаю, большой процент тех, кто был убит, мог бы быть просто ранен. Бинт, пропитанный гемостатиком для остановки кровотечения – Окклюзионная пленка, самоклейка для предотвращения попадания воздуха в сквозные или глухие раны, а главное кровоостанавливающий жгут, который боец сможет наложить себе сам. Это совсем не все составляющие иностранной аптечки, хотя именно последнего часто не хватает солдатам, утверждают волонтеры. Обычный, жгут но, на, обычный на жгут, но очень правильно выполнен на липучке с закруткой. Основное, что должен иметь боец на поле боя, это возможность наложить этот жгут на любую конечность одной рукой. Говорю еще раз, потому что все наши жгуты резиновые и никогда в жизни не наложите вы его одной рукой. Волонтеры, не имея лицензии, уже закупили около 7 тысяч таких аптечек и передали бойцам в зону АТО. Однако утверждают, что в целом нужда армии более 50 тысяч, а для закупки препаратов в таком количестве нужно делать соответствующие договоры с государством. О цене волонтеры советуют не спорить, ведь даже с экономической точки зрения спасти конечность бойцу дешевле, чем потом ее протезировать. Если мы у не спасаем ногу, то нам нужно его потом протезировать, на 100 тысяч долларов купить протез, а потом всю жизнь этому человеку платить социальные выплаты, как инвалиду, как человеку, который не может себя обеспечить. Наши же ребята после ранения вернутся к жизни и будут нормально работать. Сейчас волонтеры отправили письмо президенту с просьбой обеспечить бойцов, надлежащие до медицинской помощи. Однако главное послание чиновникам – изменить процедуру закупки медикаментов, которых очень нуждается наша армия. А главное – выделить на это деньги. Алексей Кулаков, Ольга Костанюк, Игорь Каркадим. Новости УТР. На этом новости подошли к концу. С вами была Юлия Кромова. До скорой встречи.